Мы ездили на конференцию, там сам президент, что компания. Мы, по-моему, Вот. Чо приезжал, и они прям рассказывают результаты. Онкология четвертая естественно. Человек, на как год. Списали уже. Педагог, только операций, щитовидка, трак крови, два раза щитовидку. Сделали неправильно, снова резали, резали, резали, дорезали до того, что она... Облысело все, она говорит, прижигание 70 градусов, да, доктор сказал, да. доктор Малко, великолепный, а он да. про прижигание говорит, про 70, она говорит, минуту-две не могу, 70 ждет, потею, не могу, уберу этот коврик, да, да, снова, она прям в Москве вышла, говорит, да. лысая была, худая, да. фотографии показывали, да. прям слайдами ее, она ходить Это даже, не уже не плохо нет. ходила, Стоит реб ⁇ я, я не могу. Я я снова беру этот коврик. Не могу. Снова беру. Беру. Ложусь. Сижу. Ложусь. 70 градусов ждет. Снова уберу. Потею. потом думаю, А что хуже-то будет? Врач сказал надо где? хуже уже не будет. Месяц остался. Будет что будет. И начиная с минуты до часа прижигания на 70. Живет уже два года месяц, дали, волосы выросли, вот все остановилось, развитие метастаз. клетки стали обновляться, кровь очистилась, это очень важно, и организм стал восстанавливаться. Смотрите, отключается. Вот раз суставы, говорит, несетели. Да. Это отключается. Все болезни. Не надо говорить, ничего делать, если высокое давление. Глудочно-кишечный тракт. Легли, понесли с собой, свернули на дачу. О, Господи, какая сумочка прикольная. Подключается к Подключается к электроэнергии. Сразу говорю, берет мало. Практически вообще. Мы специально все отключали. Я дома заметила. Все, что, Вот всю ночь. И он отключается там через определенное время сам. И теплый, долго. Он от вашего тела может нагреться. Летом, пожалуйста, там на солнышко вынесли, там, его на стучу положили, камни нагревается быстро. Нам буквально его вчера привезли, мы достали сумки, он горячий. Говорит, ничего не буду, я такая жара такая. Он в машине нагрелся, Николай Николаевич, вот, он горячий там, в машине нагрелся. Поэтому тут, как вы хотите, хотите нагревайте, хотите нет, хотите регулируйте, где вы хотите, нет, И результаты шикарные. Результаты поразительные хорошие. Вулканические горные породы. Ну, это лара. Там столько всего. И взяли самое, самое лучшие породы. Самые, которые нам необходимо. Изучили ученые, медики, доктора медицинских наук, биологи. Что можно сюда всплатить и что нужно нам, именно нашему организму. Это микроэлементы. Это те свойства, которые имеют свойство, опять же, выводить все шлаки из организма. Все зашлаковано. Все забито. Тромбы образуются. Эти бряшки атеросклеротические образуются. Вот. И очень важно. Холестерин лишний есть. Он должен быть в организме, но его не должно быть много из организма очищающие действия вулканические породы а вообще это еще инфракрасное тепло длинноболновое это то что нам совсем здоровье хорошо этого тепла не надо бояться не надо видеть многие говорят греться нельзя ну конечно если там в баню ходишь с давлением да или там еще с какой-то болезнью если ты инсульт у тебя был где-то где ты где там еще погрелся, а здесь на После всех операций, мешающие восстановление заживления. Орган быстро восстанавливается. После любой полосной, после любой операции. После инсульта, инфаркта коврика. Кровать, то время прошло. Вот или 6 месяцев после полосной. Вот на позвоночник делали здесь все. Если даже есть металлические скрепления на позвоночнике на кровати ограничений, здесь нет. Легче будет, лучше будет. То есть человек гибче будет, позвоночнику будет легче. Вот. Поэтому длинноволновые инфракрасные лучи, а я даже сочетать эффективность данного метода, вот этого тепла, Оздоровление было призвана Всемирной организацией здравоохранения, не мной придумано.